Приветствую. Мы разбираем очередную задачу предстоящего чемпионата России по решению головоломок. Это задача первого тура номер четыре, хитрый. Задача довольно стандартная, как и многие задачи в первом туре. Встречается довольно часто. И методы решения для нее тоже полезно знать, так сказать, наизусть. Рассмотрим немножко больший пример стоит начинать решение задачи ну тут есть два главных соображения которые можно использовать соображение номер один это если у нас есть две цифры которые одинаковые которые состоят в соседних клетках например вот здесь две единицы или так вот две единицы то это значит что одна из них будет закрашена то есть, скажем может быть вот это будет закрашено а вот это будет не закрашено то что соседние цифры не могут быть закрашены либо наоборот это будет закрашено а это не закрашено в любом случае одна из этих двух единиц будет видна это означает, что если в данном ряду найдется где-то вторая такая же цифра, то она должна быть обязательно закрашена. То есть точнее третья такая же цифра, то она будет закрашена. Это одно соображение. Но в данном случае единица у нас такого не, не обнаружилось. Другое соображение – это если две цифры например вот здесь две двойки, то через одну клетку. Опять же, если, это, если эта цифра не закрашена, то вот это будет закрашено. И тогда вот это не будет закрашено, как соседняя с черной. Если на это не будет закрашено, то вот это будет закрашено. И опять же это будет не закрашено. Ну, если обе они закрашены, то в любом случае эта вот цифра между ними будет видна. Соответственно, между двумя одинаковыми цифрами цифра, стоящая в середине, всегда не закрашена. Поэтому можем ее спокойно отметить кружком как не закрашенную. Ну и соответственно, сразу можем в этом ряду отметить вот эту семерку. Должна быть закрашена, все клеточки рядом с ней обязательно не закрашены. Еще раз мы видим вот, вот эту семерку, Тут тоже должна быть закрашена, все клеточки рядом с ней не закрашены. Отметив некоторое количество не незакрашенных клеток, сразу надо искать, что есть в этих рядах и столбцах. Скажем, здесь тройки здесь нет, тройки четверок здесь нет, здесь четверок нет. Ну здесь здесь вот у нас ничего не встречается больше. Ищем другие пары, например, вот тройка две тройки через одну стоят, значит четверка будет не закрашена. Вот здесь две шестерки стоят рядом еще одна шестерка есть в этом же ряду. Как мы выяснили, одна из этих шестерок будет видна, значит, эта шестерка обязательно должна быть закрашена. Рядом с ней клеточки должны быть пустыми. Ну вот еще. Так у нас все сетки должны быть связаны, все белые клетки должны быть связаны. Значит, вот эта двойка не может быть закрашена. Если ее закрасить, то у нас вот эдиница отсечется. Поэтому вот двойка должна быть видна. Ну, здесь вот у нас есть незакрашенная единица, значит, это должна быть закрашена, рядом с ней должна быть незакрашенные клетки. И опять же, вот эта шестерка не, не должна оттекать семерку, поэтому мы ее не зак... оставляем не закрашенной, а в этом же другую шестерку оставляем закрашенной. Что еще? Вот четверка у нас не закрашена. Значит, соседняя с ней четверка должна быть закрашена. Отмечаем пятерку четверку. Вот еще у нас пятерка образовалась. Дальше внимательно смотрим. В этом ряду шестерок нет. Здесь четыре, шесть, семь. Здесь 5, 6, 7, и мы обнаружим вот пятерку, которую надо закрасить. Сразу отмечаем. Вот, поставь единицу, мы сразу отмечаем вот эту единицу, закрашенную, и вот эту закрашенную. Опять же, планомерно, вот здесь у нас тройка, вторая тройка, закрашена, пятерка закрасили, от, отметили, значит, эту закрасить нужно. Ну, вот теперь у нас, мы можем снова применить соображение связности. Вот у нас образовался такой... Угол отсеченный с черными клетками, то есть вот эта черная быть не может, потому что она совсем разрежется, значит это белые. Аналогичность то же самое здесь. Что еще у нас? Ну вот, например, двойка. Это не закрашенная, значит это должно быть закрашенная. И опять же, применяю это соображение, чтобы вот это не отсекалось, мы вот это должно быть оставить пустой клетку. Значит это надо закрасить, а эту нет. Ну у нас больше половины сетки уже обработана. Смотрим дальше. Эта пятерка у нас пока ни с чем не конфликтует. Эта двойка тоже. Здесь две двойки и тройка ни с чем не, вроде бы не конфликтует. А хотя вот эта двойка конфликтует вот с этой двойкой. Мы ее спокойно можем закрасить оставить видимыми. Тут важно очень внимательно смотреть вот эти самые конфликтующие цифры. Например, вот пятерка. Вот тоже пятерка. Мы ее закрашиваем. Сразу вот эту шестерку можем оставить видимой. Вот эту семерку закрасить нельзя, потому что у нас опять же, если это так, у нас отсечется сетка. Мы оставляем пустой. Аналогично с этой двойкой. Но осталось совсем немного цифр. Здесь у нас вот эта шестерка должна быть закрашена, потому что есть другая шестерка, чтобы четверка имела выход. Оставляем семерку. Здесь вставляем двойку, чтобы тройка имела выход. Ну и чтобы здесь не образовалась самоконтур треугольника, пятерка тоже должна быть не, не закрашена. Задача решена.